Предлагаем к просмотру номер категории двухместной. Дверные замки здесь электронные на карту. Площадь номеров данной категории от 15 до 18 квадратных метров. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты, где установлена кровать размером 180 на 180 сантиметров. Это две кровати, при необходимости их можно раздвинуть. При кровати с каждой стороны есть тумбочка. Также над головой есть светильник. Далее в номере письменный стол, к нему мягкий стул, зеркало. Телефон для связи с персоналом спа-отеля. Все номера оборудованы системой климат-контроля. Телевизор с различными каналами, также есть и русскоязычные. Батарея с регулятором температуры. Гостям предоставляется набор полотенец. Есть холодильник, он оборудован мини-баром. Здесь же гости найдут сейф. Есть набор бокалов. Журнальный столик, мягкий стул, комод для личных вещей. Подключение к интернету здесь по сети Wi-Fi. Данная услуга для гостей бесплатна. В номерах возможно проживание с домашними животными за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании данного номера. Обращаем внимание, что на полу ковровое покрытие. У данной категории номеров нет балконов. Вид из номеров открывается на улицу или во двор. В прихожей у входа есть шкаф-купе, где гости найдут халаты и тапочки, в которых могут ходить на процедуры или wellness центр. Зеркало в полный рост и здесь же вход совмещенный санузел, где установлена душевая кабина со съемным душем. Далее в ванной комнате умывальник, зеркало, стакан для полоскания рта, есть мыло, принадлежности для душа, фен. Есть полотенцесушитель с регулятором температуры и здесь же установлен унитаз. Хотим обратить внимание на то, что номера данной категории есть в двух корпусах. В связи с этим они могут иметь разную планировку и могут быть по-разному оборудованы. Так выглядят номера двухместный стандарт в корпусе «С». В этих номерах также установлена система климат-контроля.